Собирайте ваши вещи, сегодня мы с вами отправимся в Астраханский биосферный заповедник, где сможем познакомиться с замечательным цветком лотоса, узнать о его происхождении, ну и просто полюбоваться нетронутой природой заповедника. Поехали! В самолете э, до города Астрахань, потом еще два часа до кордона Астраханского биосферного заповедника и вот мы находимся на пороге этого кордона. Сейчас мы пройдем внутрь, познакомимся с сотрудниками заповедника и узнаем немножечко об этом месте. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Наталья, я научный сотрудник заповедника. Давайте пройдемся по территории я вам покажу здесь. Сейчас мы находимся в поселке под названием Домчик. Это центральный кордон Домчикского участка заповедника. Астраханский заповедник – один из старейших в России. Он был основан в 1919 году. В начале 20 века в этих местах происходило хищническое уничтожение околоводных и водоплавающих птиц. И с целью сохранения уникальных комплексов заповедника и в первую очередь этих птичьих поселений борешься создать заповедник в этих годах. Работаю здесь уже 5 лет в лаборатории орнитологии. Мы изучаем птиц. Также у нас есть и другие лаборатории, работают научные сотрудники, их теологи, которые изучают рыб. Есть сотрудники, изучающие млекопитающих, насекомых, почвы, рельеф, гидрологические процессы. Значит, масса научной ботанику, работы, да? да? очень много ведется работы, все ведется в комплексе, то есть в общей теме научной. А как вы вообще вот душой отдыхаете, когда сюда попадаете? Конечно, природа всегда настраивает на такой вклад. А как думаете, почему? с природой и то что мы живем в горах конечно же это на нас не сильно хорошо влияет когда мы возвращаемся на природу человек всегда хорошо вы любите часто да сюда приезжать в работе я часто выезжаю да, чистый воздух чувствуется удаленность от города общение с природой всегда здорово а у вас тут речка рядом да? да вот рядом речка проток mm -hmm. быстрая у нас по берегу растет на другой стороне лотос. Сейчас немножко расскажу о лотосе. Да, и о самом кордоне. Кордон это живой поселок. Здесь круглый год проживают инспекторы. У них свое хозяйство, дома, огороды. Они здесь, соответственно, проводят большую часть жизни своей, поэтому у них свои хозяйства. Также сюда приезжают на полевые работы научные сотрудники. Для них здесь обустроены лаборатории. На кордоне располагается музей. Перед нами. А инспекторы чем занимаются? Они просто охраняют да? Они спорта? занимаются охраной, у них очень много функций. Также в противопожарный период они тушат пожары на территории заповедника, не допускают огонь на нашу территорию, осуществляют противопожарные разрывы, то есть делают минеральный полос, обкашивают территорию вокруг, чтобы к нам огонь не пробрался. А сколько насчитывается инспекторов на данный момент? Около двух десятков человек работают на кордоне, также их жены здесь и дети. Жены часто работают лаборантами и относятся к научному отделу. А научный отдел, ну, как он сам определяет, да, что изучает? Да, научные сотрудники определяют сами свои работы, но в русле комплексной темы. Вот на другой стороне мы сейчас видим заросли лотоса. Они будут и ниже, еще большие поля лотосовые. Что интересно, у лотоса существует такое явление, как положительный фототропизм, то есть его цветки поворачиваются по направлению к солнцу. И также известен его эффект самоочищение листьев, то есть с поверхности листьев скатывается вода. Это достигается за счет его уникальной поверхности в виде многочисленных бугорков, они в свою очередь покрыты щетинками, восковым налетом. Подобная структура листа позволяет воде не просачиваться между структурами бугорков и вода просто скатывается в виде капель. У лота существует три вида листьев. Это подводные невзрачные на корневище, плавающие листья на поверхности воды, плоские и поднимающиеся на поверхность воды воронковидные листья. Лотос цветет три дня, источает нежный аромат, затем она цветает и остается такая вот коробочка, которая в дальнейшем, из которой в дальнейшем попадают семена. Небольшая справка о самой реке Волга. Волга одна из величайших рек не только России, но и всего мира. Длина 3530 километров. Площадь бассейна 1,3 миллиона квадратных километров. Берет начало на одном из наиболее возвышенных пунктов Валдайского плоскогорья, вытекая из незначительного родника. Затем извилистая долина реки проходит от запада к востоку через всю центральную низменность Европейской России, почти вплоть до предгорий Урала. Но самое интересное, что в древности Волга называлась иначе – Ра. Это утверждение основано на картах Птоломея и других античных авторов. Каким же образом Волга связана с Древним Египтом? И не кроется ли здесь секрет произрастания лотоса, считающегося священным во времена фараонов, в дельте Волги? Ответы, как всегда, можно найти в книгах различных исследователей. Например, в четвертом томе книги Сенсей, моей любимой писательницы Анастасии Новых, пишется. Так вот, по поводу мест посещения Осириса. Отнюдь не случайно появилось древнее название реки Волги – Ра. И отнюдь не случайно именно туда было завезено такое неестественное для тех мест растение, как цветок лотоса. Интересно, не правда ли? Данный вопрос, если есть желание, вы можете изучить самостоятельно. Ну, вы тут будете еще три дня, сами все посмотрите, увидите. И я вас передаю в руки нашего опытного сотрудника Дмитрия Броняльдовича Левченко. Он вам все покажет. С ним вы можете посмотреть на лотосовые поля, понаблюдать за птицами. Он расскажет вам много интересного. У него большой жизненный опыт. Он живет здесь с 1979 года. Он очень интересующийся, опытный наблюдатель природы, заинтересованный. Любит рассказывать, показывать птицы, растения. Всегда встречает туристов, рассказ обо всем, о всех явлениях заповедника. Встретив Дмитрия Брониальдовича, наша компания сразу ощутила какую-то теплоту и спокойствие, исходившее от нашего проводника, и сложилось впечатление, как будто мы с ним знакомы всю жизнь. После взаимного согласия мы начали называть Дмитрия Брониальдовича просто, дядя Дима, как близкого и родного, ведь он действительно стал нам родным с первых минут встречи. Как говорится, для дружбы нет границ, ведь все мы люди близкие и родные по своей духовной сути. Дядя Дима – человек широчайшей души. Он не только отлично знает здесь каждую протоку и чуть ли не в лицо каждую птицу и рыбу, но еще и, что наиболее ценно, излучает какую-то внутреннюю теплоту. Его добрый юмор, открытость, солидный жизненный опыт и доброта превратили несколько дней вместе с ним, наедине с природой, в самый настоящий праздник. В тот момент у нас у всех возник вопрос. Неужели такой праздник нельзя ощущать каждый день? Конечно же можно. Нужно быть, как этот прекрасный цветок лотоса. Просто не принимать грязь внешнего мира и негатив. Не уделять им своего внимания, отталкивая, подобно тому, как лотос отталкивает грязь. Через дельту Волги пролетает и в настоящий момент, и пролетало миллионы видов птиц. Это весоноги, голенасты, цапли, утки, гуси, лебеди. Лотос – это реликтовое растения дельты Волги. То есть очень древние растения. Перед созданием заповедника была... Обследована вся дельта Волги, кстати, заповедник создавался с целью охраны водоплавающих, голенастых, рыбных запасов дельты Волги Северного Северном Каспии и естественно растительного мира. Была обследована дельта Волги. И именно в этой части, в западной части Дельта Волги была обнаружена первая площадочка, небольшая площадка которая составляла менее гектара, а точнее 0,3 гектара лотоса. Из 0,3 гектара лотоса в настоящий момент в дельте произрастает более 10 тысяч гектар. Считается, что Дельта-Волга – это самая северная часть в мире, где в таких количествах произрастает лотос орехоносный, сейчас он считается лотос каспический. А вот сейчас тут, ну, такие огромные площади лотоса, с ними что-то делается, там, вот я знаю, допустим, в Юго восточной Азии там чай из лотоса продают, или орешки вот употребляют в пищу. Ну, в тибетской медицине лотос очень широко применяется в фармацевтике, готовят, издавляют очень многие лекарства, а пока он, это вид занесен в Красную книгу, и наслаждаться его видом – это единственное то, что я советую всем. Угу. Приезжаю в дельту Волги, увидеть цветущий лотос – это очень-очень приятно. Я слышал, что за один сорванный цветок штраф 5 да, сейчас? Я не знаю сумму штрафа, но э, люди должны понять, что сорвать цветок, он буквально через час э, погибнет. Не сохранить его ни в каком виде. Зачем его рвать? Лучше сейчас очень хорошая фотоаппаратура. Сфотографируйтесь, сфотографируйтесь вместе с лотосом, рядом с лотосом. Это лучше, чем сорвать и сгубить растение. Первая версия, что это растение, которое пережило ледниковый период. Это ледниковый период длился не тысячи лет. Хотя огонек жизни в орехе лотоса сохранится десятки сотни и даже тысячи лет. Все буддисты, это жители... Калмыки, народ, который живет в России. Это Тибет, это Дальний Восток, Япония, Корея, Вьетнам, Китай, Индия, где буддисты поклоняются, все буддисты поклоняются этому священному для себя цветку. Так вот, в одном из захоронений при раскопах были обнаружены три ореха лотоса, Этому захоронению более 2000 лет. Когда были созданы благоприятные условия, два ореха, пролежав в могиле более 2000 лет, дали жизнь растениям лотоса, можете представить себе, пролежав в могиле более двух 2000 лет. Вторая версия, что сюда занесли ее с Индии водоплавающие птицы, а именно гусь и лебедь, они очень любят семена лотоса, но... Когда спелый орех попадает в желудок птицы, он не переваривается. Он имеет очень-очень плотную оболочку. А вот когда орехи молочно-восковой спелости, они легко перевариваются, очень питательные, содержат довольно много крахмала, и птица с охотой их поедает. Но одновременно они поедают и спелые орехи, которые не перевариваются в желудке. И путь, конечно, здесь напрямую к Индии недалек. Но птица, она летит с посадками, и для нее этот путь все-таки далек. А вот третья версия такая, что сюда завезли лотос, орехи лотоса, точнее, кочующие племена нынешних жителей России, Калмыкии, которые в те далекие времена, очень далекие, постоянно не имея своей земли, они кочевали по степям, предположительно от Байкала до Карпат, степные вот эти районы, были заселены народностями, кочевыми народностями, в том числе и э, нашими э, жителями нынешней Калмыкии. Или специально опусти, бросили их в водоем, или потеряли их. И когда создались благоприятные условия, с этих орехов появилась вот эта первая площадочка лотоса в Волги. Но это только версии, это предположения. А документальной или таких версий точной, конечно, нет. Не Но вы именно третьей версии, да? Конечно, конечно. Я придерживаюсь, что это все-таки действие человека привело к тому, что лотос появился <свят> до теологии. Этот прекрасный цветок, цветок любви такой, ну, очень имеет нежный запах, приятный запах. И это растение, смотреть на которое, ну, не надоедает. Каждый цветок плотуса цветет э, очень недельный период времени, не более трех дней. Первый день бутон открылся, к вечеру немножко прикрывается, но не закрывается полностью. Второй день бутон открывается и уже не закрывается совершенно, и лепестки начинают терять яркость окраски. Они бледнеют, и на третий день лепестки э, полностью осыпаются, образуется коробочка, то есть Соплодие, темненькие точечки, это орешки, будущие орехи лотоса. Коробочка начинает увеличиваться в размерах, растут и орехи одновременно, достигают вот такого размера эти коробочки. И когда созревает, коробочка становится темно коричневого окраса, а когда созревает орехи, коробочка переворачивается вниз, и орехи сечеек этих высыпаются на дно водоёв. Посмотреть, одиночный цветок – это ничего, а вот когда цветет поле, это да, очень впечатляет. Да, действительно, впечатляет, Наверное, стоит сказать, что вот мы видим красивые, просто рассказать нашим зрителям о том, что этот красивый цветок, внешний, да, он на самом деле колючий. Вот мы пробовали поснимать тут в воде, ну и так он, по ощущениям, похож на напильник его стебли. Да, стебли лотоса имеют такие бугорки, и похож э, он на круглые напильник. Здесь, э, в дельте Волги довольно много гнездится Орлана-Белохвоста. Одна из самых крупных популяций в Европе находится в Дельте-Волге. В дельте Волги гнездится не менее 150 пар. И такое же количество гнездится в Тубинской пойме. Это около 300 пар на сравнительно незначительную территорию. Я слышал еще, что за пределами заповедника и нет такой нетронутости природы. Да, ну, конечно, конечно, ведь... Мы сейчас сидим, разговариваем и слушаем тишину. Да, действительно. Что здесь тишину. Ни моторов, ни других лодок, ни разговоров человека нет. Вообще никаких звуков. Да, никаких не природных. Только природа. Поют, кричат птицы, летают, летают сапли, прыгает прыжки рыбы. И доносится запах обход соврать, что да, да, его передать а, через, да, камеру. через камеру. нельзя передать. Мы сидим в ароматном поле лотоса. Заповедник учен, учит э, любить и беречь э, природу и этот уникальный уголок не только всей России, но и всего мира. Я считаю так, что такие э, поля лотоса не тронутые совершенно человеком, увидишь только в заповеднике. За эти дни нам удалось изучить большую часть акватории и поснимать лотосы совершенно с разных ракурсов, и в первую очередь, конечно, из воды. Кстати говоря, в дельте Волги, помимо самих лотосов, много и белых кушинок, мы их чаще всего называем лилиями, которые растут тут же сразу по соседству. Это не просто очень красиво. Когда находишься на раскатах, слышишь только полную тишину, изредка прерываемую звуками пролетающих птиц, или же выпрыгивающих из воды и чавкующих рыб. И все это в совокупности вводит в какое-то блаженное внутреннее состояние. С 1984 года заповедник включен во всемирную сеть биосферных резерватов. Вся территория заповедника отнесена к водноболотному угодью международного значения Дельта Волги, как место массового гнездования водоплавающих и колониальных гнездящихся веслоногих и голенастых птиц. Район заповедника лежит на одном из крупнейших пролетных путей водных птиц. Это также и место массового нереста полупроходных рыб и миграции на нерест осетровых рыб. Заповедник находится на юге Астраханской области. Состоит из трех участков – Дамчингского, расположенного в западной части дельты, Трехизбинского, в центральной, и Обжоровского, восточной. Общая площадь заповедника составляет 67,9 тысяч гектаров. Что такое путешествие? Путешествие – это шествие по пути. То есть шествие по пути к себе или иначе к Богу. Именно поэтому в каждом путешествии на своем пути мы понимаем ту или иную истину, обретаем то или иное понимание. Не исключением стала и эта поездка. Дело в том, что мы отправились в Дельту Волги составом из трех человек. И вот чем больше мы находились нашим маленьким коллективом в замкнутом пространстве, тем чаще стало проявляться эго каждого из нас что вызывало постоянные ссоры и руку. И вот когда это достигло уже невероятного размаха, мы поняли, что с этим нужно что-то делать, потому что так больше нельзя. И нам вспомнилась одна замечательная традиция одного из южноафриканских племен. Дело в том, что в этом племени, если какой-то человек сделал что-то плохое или вредное, собирается вся деревня. Человека ставят в круг села, и все люди на перебой в течение двух дней начинают вспоминать вслух все хорошее, что этот человек сделал. Люди из этого племени считают, что каждый человек по определению рождается хорошим. Ну, согласитесь, ведь каждый человек стремится только к любви, к спокойствию, к миру, к хорошим добрососедским отношениям. Почему же мы поступаем плохо? Люди из данного племени считают, что все плохое, что делает человек, это его ошибка. И все, что нужно сделать, это помочь ему вспомнить о том, что он хороший. Именно поэтому и существует данная традиция. Мы решили воспользоваться опытом наших южноафриканских друзей и сделать нечто подобное в рамках нашего коллектива. И вот мы собрались, каждый сел в свой уголок, и мы решили, что каждый на листочке запишет все самое хорошее, самое человечное, самое доброе, самое искреннее, что он видел от двух других участников нашей поездки за свою жизнь. И таким образом, когда каждый написал список, это был очень эффективный инструмент борьбы со своим эгоизмом. Каждый из нас перестал тянуть одеяло на себя, и мы действительно стали относиться друг к другу по-другому. И вот с тех пор, как мы применили этот нехитрый прием, в наших отношениях настала абсолютно гармония. Дальше уже не было ни одного конфликта, ни одной ссоры. Мы понимали друг друга буквально с полуслова. А все только потому, что мы напомнили в первую очередь себе – что окружающие нас люди это достойные, хорошие, добрые и действительно искренние люди. Мы просто перестали демонстрировать свой эгоизм. Мы свое внимание с негативного перевели на позитивное, на доброе, на вечное, на человечное. Если в вашей жизни бывает так, что вы с кем-то ссоритесь, или, не дай бог, кто-то вас раздражает или выводит из себя, я вам очень рекомендую воспользоваться нашим опытом и применить этот метод. Он действительно работает, и он действительно очень простой и эффективный. Когда мы находились посреди бескрайних лотосовых полей в дельте Волги, посреди тишины, абсолютной тишины, каждый из нас ощущал какой-то невероятный внутренний праздник, внутреннюю радость, спокойствие. Вот самое интересное, что точно такие же ощущения, я бы даже сказал, что это можно назвать чувством счастья, я испытывал при соприкосновении с одной очень древней практикой, которая называется как раз цветок лотоса об этой практике я вам рассказал подробнее в одном из наших предыдущих выпусков о природе крыма крымский цветок о красоте внутренней и внешней если вы не смотрели я вам очень рекомендую ознакомиться с этой передачей еще больше рекомендую почитать об этой практике и попробовать ее применять вот благодаря этой самой практике человек который начинает ее применять действительно ощущает происходящие в нем изменения он сам становится как цветок лотоса. Он действительно начинает отталкивать себя всю грязь, весь мусор и весь негатив, который может на нас воздействовать из окружающего мира. А в современных условиях, когда общество становится потребительским, это просто незаменимая практика, это просто незаменимый метод. Я вам очень рекомендую с ним ознакомиться и попробовать на себе, что это такое быть цветком лотоса.